Здравствуйте, меня зовут Мария Ярчевская, это видео-отзыв о Яне Федуловой, о психологе, с которым я какое-то количество времени занималась. Надеюсь, мой отзыв поможет вам определиться, нужен ли вам в принципе психолог и насколько подойдет вам Яна. Спойлер, я думаю, скорее всего, она вам подойдет, потому что это прекрасный психолог. но а сейчас я вам расскажу всю историю, как у нас это все происходило. Параллельно я буду обращаться к вопросам, которые находятся у меня в телефоне, потому что я боюсь, что я потеряю линию разговора, могу слишком далеко уйти и слишком долго говорить о Яне. Вот, чтобы не слишком долгий этот видеоотзыв получился. Буду смотреть периодически в телефон и отвечать на вопросы, которые там находятся. Итак, я повторюсь, что меня зовут Мария Ярчевская. На данный момент мне 20 лет. А в тот момент, когда я обращалась к Яне, мне было лет 16-17. Я живу в городе Москва и на данный момент являюсь студенткой. Параллельно я занимаюсь веб-дизайном, это дизайн сайтов, а также их разработка. Итак, первый вопрос, как я познакомилась с Яной. С Яной я познакомилась через своего папу, то есть он дал первым делом именно ее контакт, потому что я пришла к нему, сказала, мне нужно разобраться с чем-то моим внутренним, меня очень сильно тревожат некоторые вещи. Мне нужно, чтобы ты мне помог с этим, помог найти психолога. И сразу же мы познакомились с Яной и продолжили работу, потому что у нас случился матч, <laughs> скажем так. Значит так, а с чем вы обращались к психологу? Я обратилась к Яне, потому что я очень сильно ощущала жуткую неуверенность в себе. В 17 лет я приняла решение закончить общение с человеком, который был деструктивным, он очень сильно на меня влиял, развил во мне ощущение неуверенности в себе, что я никому не нужна, что я безумно нелюбима, и вот с этим я как раз хотела обратиться к Яне. и обратилась, я не знала, как воспитать в себе внутренний стержень, я не знала, как проявлять себя перед людьми, я не понимала, как общаться в принципе, как проявлять свою самость. Так что с этим я обратилась к Яне. Смогли ли вы решить вопрос-запрос, с которым обратились? Да, безусловно, у нас получилось это в итоге. Что интересно, Яна первым делом, безусловно, меня выслушала в первую сессию. Я просто пришла и выговорилась, что, безусловно, тоже помогло. Это очень многим, мне кажется, нужно. А также мы решили составить а-ля договор. Uh, получится ли у, наш, у нас решить какую-то определенную проблему, которую я сформулировала и записала на листке, и получится ли прийти к чему-то спустя 10 занятий, получится ли решить то, с чем я пришла. Вот. Uh, как вам было в процессе решения вашего вопроса? Я могу сказать, что, думаю, каждому будет комфортно. Вместе с Яной работать, потому что мне, как 17-летнему подростку, мне нужна была простота в общении, мне не нужны были какие-то заумные термины, мне нужно было абсолютно понимать все, что говорит мне психолог, и ощущение, что меня понимают в той же степени. Поэтому Яна подобрала ко мне способ простого общения, она напрямую со мной разговаривала, и это очень помогло в работе на самом деле, это было безумно здорово. Uh, как проходит работа с психологом для людей, которые не совсем, возможно, это понимают. Uh, конкретно с Яной, я повторюсь, мы составили вот этот договор. Ты вначале выговариваешься, ему рассказываешь о проблеме, которая у тебя существует, либо психолог помогает тебе сформулировать ее, если ты не с конкретной какой-то целью туда приходишь. И с Яной мы прозанимались где-то 10 занятий. Параллельно она давала мне какие-то задания домашние, которые я должна была делать вне сессии с психологом. И по истечению 10 занятий мы в итоге достали этот договор, подумали над тем, действительно ли решилась та проблема. И да, она решилась. <laughs> Итак, следующий вопрос. Что ценного полезного вы получили в процессе общения с психологом? Скорее всего, конкретных инсайтов я вам не скажу, потому что работа с психологом, с Яной, у меня достаточно давно была. Но я точно могу сказать, что решилась, решился именно тот запрос, с которым я приходила. Плюс к этому я а, научилась и в дальнейшем общаться с людьми, в дальнейшем строить коммуникацию с ними. Потому что приходила я с запросом, как проявлять впервые как бы себя, как знакомиться с людьми. Но также получила ценный опыт, как это дальше происходит. Вот, я по сей день общаюсь с людьми, с которыми я познакомилась в момент, когда работала с Яной. У нас с ними великолепные отношения. Я поняла, как э, строить диалог, в принципе, как решать какие-либо конфликты. То есть то, как со мной разговаривала Яна, так же я как бы, перенимала и общалась со своими друзьями. Мы умеем строить здоровую дружбу, благодаря Яне, я думаю, я так умею. А, значит так. Какие перемены в жизни у вас произошли в процессе общения с психологом? Я точно могу сказать, что это был самый счастливый этап в моей жизни, самый эмоциональный, потому что, во-первых, само общение с психологом, оно заставляет себя... заставляет свою самость очень сильно ощущать, очень конкретно присматриваться к моментам, к своему поведению какому-то, и это очень сильная перемена самой меня произошла. Вот, а также я... Я перестала общаться с деструктивным человеком, и я научилась находить э, людей, которые строят со мной здоровое общение. И благодаря этому... Я действительно была самой счастливой. И последний вопрос, который стоит осветить в этом видеоотзыве, это «стали бы вы рекомендовать другим людям обратиться к Яне?». Безусловно, на протяжении всего видео я вам говорю, однозначно стоит попробовать к ней исходить хотя бы на первое занятие, потому что это был мой первый психолог, с которым я работала, и в мой подростковый период она, безусловно, помогла «попробуйте». Более того, могу сказать, что я и рекомендовала Яну другим людям. Моя подруга близкая и мама моей подруги, они какой-то период занимались Яной. В общем, вот, надеюсь, этот видеоотзыв вам поможет. Спасибо большое Яне, хочу сказать. И даже спустя несколько лет я до сих пор испытываю большую благодарность к ней. Вот, всего хорошего!